Мяу. Всем привет, ребят, с вами Киса, это утренняя подруга и Крадл... Крадл. Загадка. Игрушка загадка у вас прямо на экране. эх, я даже заговариваюсь. Итак, меня послали в шестой павильон. Давайте сходим. Послали, так послали. Очень красиво, конечно, все здесь. И печально, и красиво одновременно. Пустынная земля. Заброшенная земля, причем, я смотрю, все заброшено, но солнце светит из-за туч, освещает таким теплым светом все, и это реально красиво смотрится. Мы почти пришли к нашему аттракциону, парк аттракционов, и исследуем сейчас шестой павильон. Ну, опять-таки, здравствуйте, кубики, да, я так понимаю. Мы на месте, нам осталось только найти наш шестой павильон. Это пятый. Вот он шестой, я так понимаю. Ты откроешь мне дверцу? Откройся. Так, меня смущает черный сгусток. Давайте мы найдем палочку. Все это возможно. Конечно же здесь. нет, мы не будем искать еще новые невероятные возможности для смерти. Меня смущает молчание Иды. Так, я вижу палочку. Так, где там черная какашка? Ну-ка, иди сюда. Я поняла, о каких поговорил с самим собой со своей копией ну вот это вот шестой павильян или этот шестой павильян это по-моему седьмой блин опять где-то он лазит был седьмой павильон а, -а, -а мне страшно эти звуки да он опасен он убивает мы уже встречались когда вчера собирали позавчера нет Ну, в общем на, на днях собирали цветочки и он нас чпукнул мы генометр потеряли аж так иди сюда черная какашечка Так, их что, два? Их два, калон. Три их! О -о -о. На! Генометр потеряли на цветочках, когда смотрели цветочки. И слегка. О! Я промазала! Он за мной идет? Вот, смотри. Вот, он меня тронул, он меня тронул. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Фу. Фу. Фу, -фу, фу. фу. фу Блин, ну здесь ничего активного Нет. шестой павильон смысл ты перекупался вот это какой павильон скажите мне пожалуйста шестой соси меня крышка не да это седьмой павильон и здесь мы даже с вами падали. Пошли! <звы> так, хорошо. И Идотерять способность к общению. Возможная замена синхронизатора про устранит проблему. Достаньте новый синхронизатор. Я так понимаю, нам вот сюда. Вот это шестой должен быть. Что у нас здесь активного есть? Ничего, Да. Может, как-нибудь можно сюда залезть? Это вот, типа, здесь один садится, здесь другой садится, да? И они, типа, общаются с копией своей. Срочно сейчас ты, Рафлю, купи себе, за запейся вот этими средствами, снимающими первое и профилактику делающие И что здесь активного? Скажите, пожалуйста, куда нажимать? Камера Дисплей Дисплей, камера Все зеркально Не, не зеркально Здесь камера нет Тут камера нет нет а -а -а. Видите, что это не шестой павильон Я чуть не могу понять вот, по-моему, пятый павильон. Вот это пятый павильон. Ой, мамочка. Страшно. это что ли шестой павильон? Так. Слышь, ты изгусток. А можете куда-нибудь деться? Поехали. И -и -и -и. В смысле другой способ добраться до павильона? Вы смеетесь что ли? Как туда добраться? Через пятый? Хорошо. Что туда у нас ведет, господа товарищи? Наверное, твой луч пришел. Эй! Меня опять черный засосал. Фу, хорош меня сосать, пожалуйста. Я могу здесь забраться? вон туда. и Так, хорошо. Нам нужно попасть с вами в этот павильон. В этот павильон. Лифт не рабит. Не рабит. Этот лифт не работает, нужен другой способ добраться до павильона. А что у нас есть рядом? Рядом у нас есть выход. Какой-то. Так? Где блестело? Че блестело? Где еще здесь блестело? Не наблюдаю, Блин, ты меня пугаешь. Так, так, так. Слышь, ты, гусеница. Ты можешь делать какие-то чудеса? И как нам забраться в тот павильон? не работает, сюда мы забраться не можем, так, здесь сломано, а дальше мы не можем. обраться наверх не можем ну и вопрос на засыпку что делать нам идти через пятый павильон пятый закрыт тоже им на, нас им его нам тут раз и до открывала как бы Сейчас она молчит. Это третий павильон. Это четвертый павильон. На четвертом мы, кажется, катались уже. Давайте засосет еще раз нас. Может, там есть наверху какие-то переходы между павильонами. Типа... Вот таких вот. А -а -а. Так. Окей. Рискнем своим здоровьем. Ешкина? Пока. делать полетим еще раз и сделаем все то же самое и опять плюхнемся туда же все-таки кажется, здесь надо как-то идти. Не, для чего... не зря же здесь вот эту фигню сделали. Но там дырка была, если не ошибаюсь. Да? Вот здесь пройти нигде нельзя. Так, главное в дырку не упасть. Главное в дырку не упасть. Здесь пройти... Блин, ну вряд ли здесь... Тихо! Между прочим, тихо! Тут страшно, знаете, как страшно? Вы не представляете, как тут страшно идти. Я выжила! Я выжила! Ёпарасутэ! А я вообще туда иду или нет? Может, я зря сюда вообще бегу? за баранку этого пылесоса вы не представляете это страшно это очень страшно соси меня труба ну, попытка номер три Попытка номер три. Здесь походу мне придется бежать. Ты ёшкин котика. еще раз. Блин, вот мне кажется, знаете, сейчас мучишь, мучишь. а -то, на самом деле там пройти невозможно. Будет. Будет. Невозможно. Типа, знаете, зря трачу свое время. Даю вам контент. Некачественный. Мы в тебя верим. Пойму. А, вот здесь дырочка, в которой тут расплехнулась, да? Ах, нет, ну я ж почти допрыгнула, да что прыгнула, что прыгнула. Боже мой, боже мой! Ой, ты проклят, блин. Ненавижу игры, где надо прыгать. Саша Козюля. Ладно, попытка номер next. Итак, прошло полстрима. Чуть-то я не понимаю. Вы знаете, у меня по факту играю в Far Cry какой нибудь бывает такая сцена, где я, грубо говоря, мучаюсь, долго мучаюсь, да? Думаю, ладно, хрен с ним. Это не Far Cry, это вам не Rage 2, да, там, с гонками. Но... Тут не должно быть такое. А нет. И тут есть сцена, есть что-то, что мне не дается с первого раза. Я настолько хреновый игрок, что не пойму. Фух. Опа, смогла. Я смогла. Блин. А теперь главное не упасть в дырочку. <гас> Блин, а как здесь пройти? Ёзкин <гас> котик. прошла, блин. А дальше-то как? Не скрипи тут на меня. Я могу сейчас тут дырку пёкнусь. надо прыгать. Вот ненавижу все игры, где надо прыгать. Разработчики, удалите нафиг все эти игры. Я их ненавижу. Не разрабатывайте эти игры. А то вдруг я на них поведусь, решу, что это прекрасная игра. Скачаю ее, начну проходить. А потом уже придется в нее играть, потому что... меня руки вот уже помокрили, понимаете, да, сколько мне? Так, вот тут уже нет этой штуки, видите, да? Вот того самого кусочка. А я поэтому пройду? Прошла. Фу, я прошла. ее можно нормально? Ну, чтобы стояло. Так, хорошо. А как дальше? Вы дальше будете меня так мучить сейчас? Я сейчас упаду. Продолжается очередная попытка. Вот там пройти. По факту по этой железочке могу. Дальше я хозя. Честно. не скрепи на меня, господи. <свят> я не знаю, что делать в этой игре. Вот честно, я не знаю. Ненавижу такие игры. не улетела почему я не улетела что за фигня Ух. ну полезли еще раз сколько у меня будет попыток сегодня как вы думаете Десять, двадцать, тридцать, сорок. Кто больше? Там я пройду или не пройду? Я я уже упала раз 5, наверное. Раз 5 я упала. Хрен вы знаете, а там я пройду или нет. Может мне стоит с этой стороны пройти, а не с той стороны? так вот, вот здесь ахазан где честно говоря вообще не понимаю вот на вот эту штуку зайти а я смогу на эту штуку зайти не смогу не а -а -а. смогу привет я натхаус что делать здесь ребят честно я не представляю но я предполагаю что все-таки вот этой штуки прочего перепрыгнуть и там перепрыгнуть <с forwards> ну блин а как прыгнуть сюда чтобы не упасть Просто на засыпку, да? Такой вот вопросик на засыпочку. Ничего у нас свой страх и риск. О, я смогла! Я смогла! Я смогла! Теперь. Сюда. Йоу. Йоу. Йоу. Теперь мы сюда. О, о, да! Да! Да, спасибо тебе. Я смогла, я сделала. Заходи. Фу, да. Брат котика. Ох, мягкие стены. Боже мой. Очередные мягкие стены. Полетели. О. Ну, давай, открывайся. Запускайся. Сейчас мы собираем, я так понимаю. Сохранить оранжевых кубов. 30. Выбрасывайте кубы баба, используйте бомбу, чтобы разрушать серые блоки. Чтобы зарать бомбу, примите оранжевый куб красному. Но все по стандарту. В смысле я молчу? Так, оранжевые кубы вижу. Блин, ну они очень хреново стоят, я бы сказала. Так, на какую часть-то мне прыгать? Ю! Сюда, да? Ой, ой. М да. Прыгнул, называется. А можно мне выйти? Спасибо. Спасибо. Так. Пропал он кубик. Пропал. Потеребим, потеребим кубики. Так, вот есть восходящий поток. Попробуем кинуть. Есть один, меня не трогать. О, -о, -о! О да шо, что ж ты делаешь? Что такое? А? Так, да е Выходи, выходи, выходи отсюда. Выходи, выходи. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, сюда. Чтобы я не упала. Сюда. Так, не, вот эту дурочку надо прикрыть. Прикрыть, прикрыть, прикрыть. Это знаем мы себя. У нас хлебом не кормили. Для чего белые кубы нужны? Смотрите. Опа. Оранжевый взят. Раз. Раз. Раз. Раз. Ох! Фу! Промазал. Он промазал. Так, это надо убирать, иначе я не смогу закинуть. Это Майнкрафт почти. Да, я с тобой соглашусь. Очень похоже. Надо убирать кубики. Где тут у нас еще раз, два, три. Так, окей. Теперь надо вопрос построить боком. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не наглей, не наглей, искал, не наглей. Так, что у нас тут? Вижу оранжевый куб. Уберем все нафиг отсюда, чтобы не, не терялось, не, не преграждал нам путь. Пусть он ставит там сколько угодно чего. Мы здесь сейчас почистим. Так вижу оранжевый куб, оранжевый куб. Что ты им, красный? Да ешкин котик. Ничего себе ты быстрый. Ну мы прочистим себе путь. Не думайте, мы не такие. Раз, раз, раз. Все. Так, что у нас тут еще? Тут у нас можно убраться, да? О, вижу оранжевый куб. Мое! Мое! Фу, я успел. Вижу внизу. Я подписался лайк, поставить спасибо. Давай сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Убираем все лишнее. Так. Сюда. Тут больше ничего нету, да, оранжевенького. Ой, я вижу. Ой, я даже взяла. Я думаю, буду далеко. А нет. Это хорошо. Так. Что у нас дальше? Ой, я вижу оранжевый куб. Ай! Ну нет, я его там видела! Оранжевый куб! Нет! Все, он мне закрыл. Вы представляете? Сволочь! Вот сволота красная. ищем оранжевый куб. Сюда, сюда, сюда. Ой, я вижу оранжевый куб. Мое. Мое. Строимся. Строимся. А, строимся. Да нет! Ах ты коза! Ладно, фиг с тобой золотая рыбка. Пойду вниз. Не дает он мне нормально играться с кубиками. Вижу красный, Ой, оранжевый. Там поставил, я не знаю. Дай бог с тобой. Меня устраивает. Так, давайте. Раз, два, три. Взял, главный, поток закрыла. я и невнимательный коза кинула. Мой косяк, ребят, мой. Я вижу оранжевый только не надо пожалуйста ничего ставить пожалуйста не надо ставить что там поставил где поставил так оранжевый мне нужно оранжевые окей нет есть ничего я вижу оранжевый совсем близко ну это тоже есть хорошо. Тут какой-то странный куб, смотрите. Ты чего их не закидываешь? Куда? Да йоколомане! Опять, смотрите, убрал поток. опять убрал, сволочь. Так, закройся. Вижу внизу, конечно, оранжевый, но туда я пока не хочу идти. Хочу отдать вот эти оранжевые здесь. Раз. Два. Что он там еще закрыл мне? Че, о, оранжевый нашла? Так, хорошо. Возвращаемся сюда. Не, не, не, не, не, не, пацан, не, не, не, не, не, не, да нет, я сказал, не, не, не. Фу. А то и что-то раскидался. Блин! Опять поток открыл. а а Так, мне надо, значит, теперь вниз. Да, я так понимаю. Вот так. Забираем, вижу оранжевый, забираем, дырочку закрыли, а эти мы возьмем поставим вот сюда. Ух ты, сволочь ты такая, и он меня закрыл, демон, он меня закрыл. Пусти меня. Шесть понаставит, блин. Почему она? Ой, мамочка, нет, мое. Мо. Мо. Мо. Так, ну а теперь попробуем покидаться, да? Пока этот не вылез, черт. так Р... а! А! а вот туда всякие дырки надо прикрыть нехорошие дырки Так, так, с тобой ни бильярд, ни болинг, не пойду. В смысле? Чё? Чё? Демон, пусти меня! Мой оранжевый куб. Меня заперли. Осталось шесть, да? Шесть. Просто демон. Сейчас же еще один поставить, я чувствую это. Давай засасывай все лишнее. В смысле наверх? Все? Мамочка, мамочка, чуть не упал, да? Фу. Раз. осталось, ребят. Три. У меня последний ярус, да? Внизу яруса больше нет. Где я что потеряла? Вижу оранжевый. Давайте возьмем всякий случай. Желтый, ой, красный. Не знаю, для чего нам нужен. Будет здесь Может наверх заберемся, поставим красный, потом поставим желтый, то есть оранжевый. Прочищаемся путь. Фу. Так. Мне бы наверх. Туда, на эту платформу, чтобы когда она взорвалась. Так, хорошо? сюда сюда сюда теперь сюда и сюда все вот теперь тут ставим что ставим красный и наверх желтый нет белый и наверх так вот получается так у нас да и остается значит еще один где-то найти либо белый находим либо оранжевый белый чтобы сделать платформу вон я вижу белый я вижу белый вот он все сейчас его вот убираем то что тут на меня пытается залететь Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот сюда, вот сюда, и теперь давайте ешка, белый, оранжевый. Все, теперь надо все это закинуть, и мы в шоколадке. конечно же. Давай, строй еще. Я ж, конечно же, совсем лохушка. Йоу! Лети! Йоу! Лети! Йоу! Все должно быть, по идее, все. та та дам та Та-да-та-дам! Та-ра-та-та-та-та-там! Да, легко. Сколько у меня было попыток сегодня пройти? Степ, скажи, сколько у меня было попыток сегодня пройти этот, э, этот шестой павильон, а? Попыток 20 я, наверное, совершила. <звы> Оба! -на! Ни хрена себе! Так, хорошо, где выход? Вот он выход. Вот почему так мало информации. 15 августа был Она же говорила, что она здесь была и не раз, что она здесь работала. Объясните мне, как тогда это все, она себя провергает. Стоп. Так, ну что ж, мы приехали моя юрта вот она моя юрта уже походу делаю вечер, да? ты твоя лошадка? моя лошадка потерялась еще тогда, когда я первый раз приехал в павильон она просто пропала из моего инвентаря хотя я ее бережно, аккуратненько на е положила в сумочку так, ну что ж, Девах, ты где? Вот она ты. Принес. Принес. Сейчас заменю. Она баганая. Так, и куда мы должны ее заменять? Ищи ставим. И запустим. Так, нет, а на самом деле знаете, что в чем проблема, ребят? Я думаю, ее надо было оставлять не в навесе, она бы ее положить где-то возле входа, например, да, потому что, когда заходишь в этот а, когда заходишь ну, так... в павильон, у тебя все из сумки пропадает. Мысли путаются? Нет, все в порядке. Ну, значит, помогло. Посмотрим. Насколько твоего заряда хватит? Неделя на две. Может, меньше. Знаешь, что я нашла? Переписку этого оператора Марка. Рабочая переписка с кем-то из коллег. В ней есть странные вещи. Вот, например. Ты знаешь, мне не очень интересно. Подожди, это важно. Тут про твоих родителей. Про кого? Про твоих родителей. Телепатии. Речь идет о исследовании передачи памяти между людьми. Какой-то ее побочный эффект. Эмпер-0, так они его называют. Эффект эмпер-0. Что, Что за, за эффект? эффект? Это, если я правильно поняла, это ощущение. Необычное ощущение, которое испытывает человек, когда излучает свою память. Излучает свою память? И что? Так вот, Марк пишет, что когда-то он очень интересовался этой темой и подробно изучал Эмпер 0 из-за того случая с Идой. Из-за того случая? Наверное, мы были знакомы. Хотя я не помню ни Марка, ни необычных эффектов. И не представляю себе, что это мог быть за случай. А что насчет моих родителей? Это здесь же. Он вспоминает, как работал на исследовательской станции еще до постройки сада. В то время здесь было совсем немного людей. Круг его общения не ограничивался несколькими коллегами по работе, и его монгольскими друзьями. Он пишет: это та семья, что живет в Юрте недалеко от посадочной платформы. Это же про твою семью? Да, похоже. А где сейчас твои родители? Давно умерли. А что? Наверное, они могли бы нам многое рассказать. Может быть, Маркин про меня. Все в порядке? Да, может быть. Может рассказывал. Ида, все хорошо? Все хорошо. Это обычное слово. Просто заметка. Как погода зябка или добрая. Но мы же искали другие исследования. Семейные записи, письма добрые. Так что, что сейчас было, опять то же самое? Да, снова. Энна Что? Что? Я думаю, у меня осталось совсем мало времени Ты, пожалуйста, помоги мне выяснить, что это за история с Марком Я хочу, чтобы ты разыскал вещи своих родителей Может быть, найдутся их записи, дневники Я понимаю, сейчас поищу Табахки Она стояла, он проснулся в юрте, она стоит на столе она, Это ваза а, с цветами вот, он нашел запись, что вот типа, он не понял, кто он. Он нашел запись и пошел расследовать, что это за запись, где там найти, найти надо было. В общем, вот так все это закрутилось, завертелось, где-то бах, почему с другой стороны. Будет дождь. Дождь? Сегодня? Будет дождь с грозой. И смоет в канаву всех спекулянтов. Что случилось? Знаешь, во сколько обошелся поиск? Не знаю. Во сколько? Полтора. Это много, да? Ну когда еще в Баенхангоре интернет стоил полтора? Я тебе заплачу. Не возьму я денег с тебя. Снищу. Хорошо, спасибо. Информация оплачена и доставлена личным курьером. Это очень любезно. Так что ты узнал? Так. Ну, во-первых, сад Гербер — это вообще не для развлечений. Это больница, я знаю. И что там случилось? Были дети-пациенты, так? У одного из них переполнился контейнер. Пассий взорвался. Вот что случилось. И все? Не спеши. История непростая. Вот заменили человеку тело, и через несколько минут он взорвался. Ты спрашиваешь, как это допустили, не проверили контейнер, но оказывается проверили, и контейнер был пустой. А через 15 минут бог и взорвался. То есть капсула вдруг быстро наполнилась и переполнилась. Даже не просто быстро, а мгновенно. Должна быть причина. Должна быть, но ее не нашли. Известно, что трансфер у этого ребенка прошел с неполадками. Так получилось, что он поговорил сам с собой, пока был в кабине. Вот и все неполадки. Но почему взорвался? Непонятно. Вышел наружу, показатели в норме, на вид спокойный. Это на видео заметно. Он поговорил с самим собой? О чем интересно? Вот это неизвестно. А что за видео? Видео с камер наблюдения. Там все видно. Вот он в теле вышел из кабины. Вот церемония. Ему вручают меч. Вот он спускается Ему еще сцене, и идет церемонию с мечом устраивает. Война идет. Садится на край клумбы. Так. Дальше немножко непонятно. Что там? Что там? Он сидит, и к нему подходит кто-то из детей. Маленький ребенок. Подходит, что-то говорит. Похоже, что ребенку понравился меч, и он его выпрашивает. Какой меч? Игрушка. Светящийся такой игрушечный меч. Их дарили детям после замены тела. Проходишь трансфер, получаешь игрушку. Так. Так вот, наш герой протягивает меч ребенку. Держит за рукоять и передает. А ребенок пытается взять меч в руки, но у него не получается. Ясно. И что потом? Потом? Потом уже ничего. Это конец записи. Сейчас будет взрыв. Вот к детям приближается человек. Это оператор трансфера. Подходит к своему пациенту и о чем-то спрашивает. Тот поворачивается к нему и через секунду взрывается. Все. Вот такая история непонятная. Странно. Как его звали? Марк. Или ты про кого спрашиваешь? Про того, который взорвался. Кого звали Альба? А второго ребенка? Того малыша? Не знаю. Он был из местных жителей. Посторонний. Неизвестно, как он. М да. Ломайте ты голову, а я поехал. Увидимся завтра. Не знаю. Дня через 3-4. Может, через недельку, не знаю еще. все будь здоров. Под дождь не попади. Подожди, Табаха. У меня еще вопрос. Как туда мог попасть маленький гаунт? У них все открыто, да? Вопрос не про сад, про моих родителей. <связать> вот хочу вспомнить своих родителей и решил. Держи. Это что, что это? Ключ. Он открывает ящики. А, ну вот сейчас будет. Деда, Откуда он у тебя? Открывать ящички. Сказал, если ты однажды спросишь меня о родителях, передать тебе этот ключ. Вот ты. Прощай, Табаха. Прощай. Ну что ж, ключ забрали. Идем обратно к юрте. Где моя юрта? Пора открывать все замки в доме. Пора открывать все тайны. Сейчас откроемся тайны. Там небось порнофотки. В хоум-видео. Планы. Так, а, где мы там открыть хотели? Так, нет, значит здесь где-то еще был один. Закрытый ящик, дай бог вспомнить, где. Вот он он, да? А, надо вот так вот сделать. Открываем. Что это? Насадка на фонарь. Окей. Дневник дедушки Боджина. Внутри несколько коротких заметок. Разворот, где вложена закладка, густо списан текстом. Это посл... послание Эннн Так, вот так. Теперь в доме моего сына пусто. Такой вот у судьбы поворот получается. И я не жалуюсь. Небо виднее. А мне молиться за них остается. Зато с утра поеду 450 километров. Канистру не забыть. Приеду за Там всю ночь отпивать. А на утро уеду. Брошу все как есть. У неба свой замысел. Как же иначе? А мое дело скромное. Младенец. Значит, позабочусь о нем. Заберу к себе вулан улан тор Я не из робких. Чего... Далее. Чего тут гадать? «Не отпускают его эти места. Уж на этот раз сомнений нет. Выходит, суждено нам жить здесь. А что мне остается? Не бросать же его. Молоко не пьет, не ест ничего. Чем его кормить? Как-то быстро он растет. Раз в двухнедельному ребенку не рано своими ногами ходить. И куда это он уходил ночью?» «Жесть, ребят, что случилось с ним?» Не понимаю, что это он такое нашел? Устройство какое-то, третий день с ним играется. В пыли извалял, грызет, зубы растут, наверное. Рост замедлился и уже неделя не меняется. Ходит по юрте пятилетний ребенок. Ходишь? Ну и ходи себе. Твой вид меня не пугает. Но вот зачем ты лицом на него так похож? Видно, мне этого знать не дано. У неба свой замысел. А мое дело скромное, мое дело молитва. Вчера челнок пустили. «Давно он здесь не проезжал. Людей в салоне не видать. Может, водят в нем чего-нибудь?» «Ну и знакомство!» «Благодари, небо, отчаянная душа! Если бы не набишь, бог бы ты, Табаха, до сих пор в твоей кумбе лежать!» «Но идея хорошая, подзаработаем. Проезд бесплатный — это тоже хорошо. А как же шины на, на мопеде? Выходит, менять не придется. Продам я его». Эннабиш, если ты читаешь это послание, значит твое любопытство обратилось в прошлое, к предкам. Вещи твоих родителей заперты в сундуках. Я дам тебе ключ, и ты сможешь открыть их. Но знай, вещи не дадут ответов, пока ты сам не задашь себе правильный вопрос. Среди множества дорог лишь одна приведет тебя к вопросу. Найди этот единственный путь, и пусть твоя скромная помощь облегчит твои поиски. На пути тебе понадобится ключ призрачного света, чтобы осветить дорогу и мудрая подсказка, чтобы принять верное решение на распутье. В этом ящике лежит округлый предмет, с ним ты добудешь луч света. В мудрой книге найдешь подсказку, затем отправляйся к моей могиле, встань на самый большой камень и осмотрись кругом. Используй луч света, смотри внимательно, увидишь место, с которого начинается твой путь. Ну что ж. Где там был наш фонарь, на которого есть насадка? Фонарь, фонарь, фонарь. Где же мы его видали? Паспорт на кого? На имя Баджин Далхая. Понятно. Понятненько. Так, фонарик, ребятки. Фонарик. Нам интересен фонарик. О, Господи, закройся. Не спеши, киса. Здесь, не здесь где фонарик мы видали а вот он фонарик так стоп где-то наш насадочка одеваем его на фонарик и идем к его я так понимаю э э могиле мы идем к его могиле встаем на самый большой камень это вот эту самый вот так. Берем фонарик в руки и видим картинку на земле. Уже видим картинку на земле. Так, и что здесь? Утро и солнце. Подсказка-то какая? Прочтите. Прочтите в книге под алтарем. Под алтарем? Ого. Вот зачем такие сложности? Он мог сразу написать, что выбрать. Так, алтарь. Тибетская книга мертвых. Сборник не буддистских притч. Короткая Поучительная история короткие. Одна из них аккуратно обведена маркером. Путь Ситарасаны. Однажды в ночном лесу девушку по имени Ситарасана посетила странная мысль. Она вдруг поняла, что не знает, кто ее родители. Не может быть, чтобы у меня не было родителей. Должно быть, я их просто забыла. Они, наверное, ждут меня дома, подумала девушка. Простите, в какую сторону мне идти, чтобы найти родительский дом? – спросила Тарасана бродягу с недо недовольным лицом. Не знаешь, куда идти, иди на свет. Я всегда так делаю, ответил бродяга. Так, стряхивая, сажу со своей дымящейся, с... дымящейся головы. Старосана огляделась на востоке сквозь стволы деревьев, пробивались лучи восходящего солнца. Наверное, там мой дом решил, девушка направилась к свету. Весь день солнце указывал ей путь, но вечером скрылось за горизонтами. На, небе, на небосвод зашла луна. Постояв в растении, девушка лежа пожала плечами и пошла с луной. Однако на утро луна растаяла, и ее снова сменило солнце. Старосан нахмурилась и повернула к солнцу. «Путь буду идти, пока не найду», — решила она. Шесть суток Старосан обрела по лесу, чередуя солнцу и луну. Меня направление пока не вышло на поляну, залито призрачным светом. «Просите, откуда идет свет?» Я не вижу на небе ни солнца, ни луны, спросила она Буду, который слушал музыку из радиоприемника. буду указал пальцем в небо и вернул регулятор громкости в прежнее положение. Девушка посмотрела наверх и увидела над собой звезды. Она улыбнулась и подумала: красивая такая, какая музыка. Все что ли? Окей. Теперь вопрос, вы что-нибудь поняли? Я вот тоже думала, что как бы здесь получается нужно идти по звездам или так, Ешка, сюда, сюда идти на солнце, сюда идти на луну, да? Вот так? И что должно быть? Пока. Дайте петь на солнце, на Луну. Сейчас же ночь? Все верно? Так, на Луну. Так, я, кажется, потеряла путь. Я обратно вернусь к дому. Я обратно вернулась к дому, господа. Так, что стать Абуды? Тут у нас луна, мы идем сюда. Прям аккурат по тому пути. Здесь у нас, вот он вернет в дом, понимаешь? Он возвращает нас в дом. Не вижу больше картинок на земле. Может, я что-то не наблюдаю. Ну и? Что-то, кажется, где-то проглядела, да? что-то я проглядела казалосьсли пошары так еще раз встали на самый большой этот сюда встали аккурат сюда И идем вон туда по идее но здесь пока я ничего не вижу. Ой. Я его выкинула? Блин, где я его выкинула? Ай, я выкинула свой. Ну, блин. Ну, ёшкин котик, где он? Господи, руки мне отбить. Я вижу. Тихо. Так, обратно вернемся. К могиле. Сейчас, куда идет тогда солнце? Ну, недалеко же рисуется. Следовательно, где-то вот так вот должно быть недалеко следующий шаг. Но почему-то я его не вижу. По-моему, никуда не ведет этот. Так. Надо чередовать Солнце и Луну, да, я так понимаю? Раз день-ночь, день-ночь, шесть раз так, да, я так понимаю. Ну, я предполагаю, что это так. Раз он сказали, что 6 дней. Сначала Луна. Так как сейчас ночь, да? Или сначала солнце надо было идти. Она сейчас сказала, типа пошла по луне или по солнцу, ребят. Кто помнит? Сначала нашла по солнцу, значит, на меня по солнцу тоже идти. было солнце теперь идем по луне но никуда я не вижу пути больше не ребят так не получится Фух, смотрите Так, идем до... Если мы идем сначала от Солнца. Да, вот оно, Солнце. Оно показывает нам сюда путь. Идем сюда. Видим Луну. Пойдем по Луне. Тут у нас травка, травка, муравка. Не вижу пока ничего на Земле. После Луны я не вижу, в смысле в сторону я ушла. В какую я сторону могла уйти? Так, это Солнце. Вот чтобы туда по солнцу это получается Солнце туда ведет, а сюда ведет Луна. Если мы пойдем сюда по Солнцу. Мы встретим следующую картинку. Но если мы идем сюда опять по луне. Сюда по луне, сюда по солнцу. Ты не пойму чуть-чуть. Это. И... Значит, не по солнцу надо было идти, а по луне сейчас. Как он. 2-2, что ли, делает? Все опять потерялось. А -а -а! Так, возвращаемся опять. Как умные люди. Ну, в смысле, меня в сторону несет не по прямой. Это чуть, чуть ушла. Начиная с солнце, правильно? Начинаем солнце. Так, а я где? Вот, начиная солнце. Идем по солнцу, хотя сейчас луна, по идее. Идем вот так, вот так, вот так, приходим сюда. Потом у нас луна. Вот смотрите, идет вот аккуратно туда. Вот по луне я иду прямо по линии, видишь? Во, вижу. Дальше идем по солнцу, да? По солнцу. По солнцу заходим сюда. Потом по луне. Сквозь камни. Потом опять по солнцу. Это сколько уже раз было? По солнцу. Было, да? Сейчас теперь по луне. К Юрте возвращаемся. По луне идем. Вот так. По солнцу теперь по Луне аккуратно туда. Что, опять по Солнцу? По Солнцу. Такой бред. По Луне. То я, наверное, это и есть вопрос, который я искал. И что тут? Что тут у нас вижу? Что это значит хуй май и тут вопрос туда идти к юрте к юрте возвращаемся ребят нормально Ответ на твой вопрос. Кто я? Правильно, Энбиш, кто я? Этот вопрос ведет к... к тайне твоего прошлого. Ты в шаге от тайны, от давних, загадочных событий, значение которых осталось недоступным моему пониманию до конца жизни. Быть может, раскрыть небесный замысел, уготовленный лишь тебе. Я обещал тебе ключ с сундуком, где хранятся вещи родителей. Ключ перед тобой. С ним я передаю то, что хранил в памяти много лет. Ой, я все прочитала, да? Он принес с собой маленького человеческого ребенка, Беркут. Принес и оставил на земле перед юртой. Тем младенцем был ты, Эннебиш. Кто ты и откуда ты родом, мне неизвестно. С того дня дом моего покойного сына стал приютом для тебя и Онгоца. Меня не оттолкнул странный вид ваших тел. Не мне судить о замыслах Бога. Смутился я месяцем позже, когда разглядел в твоем лице черты Чагатая. Навсегда прощаюсь, дед Бедж... Кто такой Джикадай? А можно назад вернуть? Я не дочитала. Кто такой Джикадай? Чтобы открыть сундуки родить, следуйте указаниям дедушки на беджин. Исследуйте сундуки. Так. Вопрос на засыпку. А где прочитать про Чагатая? Кто такой Чагатай? Я пропустила все, блин, ёпарасыте. тут ничего интересного так это мне не понадобится это тоже мне не понадобится что это ух я все разбила радио Он тяжел, нужно вынуть вещи, чтобы его сдвинуть. Я так подумала, что надо вещи сдвинуть. А как его... Вот так! Бросаем. И вот так. Это что такое? Такое деревянное, непонятное. Ох, и тарый телек. Все, можно двигать. Ты закройся уже так давай этот откроем тут у нас сапоги игрушки моточки всякие он все это время держал это здесь буду где буду то господи ты про кого буду говоришь загадочные детали результат наблюдения указывает на то что разрушение органики это только часть процесса лишь его начальной стадии за ней следует нечто гораздо более удивительное чем простое разрушение в пузырящемся киселе из уничтоженной материи непостижимым образом начинает создание новых органических образований И куда я его положу? Ой, Ой. Вернись. Сюда. И как я его сюда поставлю? Закройся. Закройся. Так, где это радио? Блин. Кто это? Это ребенок. Это игрушка. Конверта с письмами в одной из переписок упоминается Марка Ида. Я уже писала тебе о том, о нем, о нем. Он работает тут недалеко, на станции. Так вот, пару лет назад он познакомился с девушкой. Говорят, виделись с ней всего раз в компании друзей. И как-то она на него посмотрела, что с тех пор. Этот момент ему снится. Марк говорит как о каком-то правовилонском эффекте, о необычном ощущении, о том, что это ощущение сейчас изучает целый институт. А мы с Джамбулом смеемся. Ощущение самое обычное, Марк. Мы его давно изучили. Бросай свою науку и уезжай, Киди, пока она тебе... Пока она себе тело не заменила. Так. Что у нас еще есть тут? Вот это что такое пинается? <пинается> Как все, есть больше ничего интересного? А ради чего мы это все открывали? Запусти ракету. Как ее запустить? О. О, я ее взяла. Я ее взяла. Все разобрала. Еще непонятно для чего это, что это. Вот кто это такой блондин, ребят? В чем суть? Поговорите с Эдой. Давайте поговорим теперь с Эдой. И да. Нашел, вы с Марком виделись нашел. однажды. Вы с Марком виделись однажды? Да, я уже знаю. Вспомнила, как это было. Марк вспоминал о каком-то особенном моменте. Я не запомнила ничего особенного. Ну, кроме одного странного ощущения. Ощущение? Да, иногда меня посещают необычные чувства. Оно чем-то напоминает тревогу, но только отчасти. Не знаю, как правильно его писать. Грустное, приятное ощущение. И что? Энбиш, я сейчас выключусь. Погоди, мы с твоим прошлым еще не разобрались. Уже не разберемся, не успеем. От кого? От моего нейрочипа. чипа. Шлет мне письма красными буквами. Пишет, что разрушается. А знаешь, что я умею? Что? Могу разделяться на две половинки. В каком смысле? Когда я выключусь, моя верхняя половина отсоединится от ног. Зачем? Сама не знаю. Такое тело так устроено. Могу показать, смотри. Подожди, не нужно. Ида, послушай. И Слушай, что делать? Слушаю. Вставить его куда-нибудь другое место? Может быть, еще найдется способ все исправить. Все исправить? Ну, есть такой способ. Нужно отправиться в прошлое и передать четыре цифры профессору Коху. Вот тогда все исправится. Все исправится. Какие четыре цифры? Замечательно. Она отключилась. Профессор Коху. Что это такое? Что это такое? Нашел. Вы с Марком виделись однажды? Да, я уже знаю. Вспомни. А зачем повторяется? Как? Расскажи. Я поступала в университет. Мы с друзьями отдыхали после экзамена, гуляли по городу. И Марк был с нами в компании. Я не знала его до этого, и не встречались после. Так вот пересеклись однажды и все. И что там произошло между Да ничего. Мы с ним даже не общались. Просто сидели на террасе в кафе, вот так о чем-то среднему. Обычно причина. Она да, вспоминала о каком-то особенном моменте. Я не запах. Ощущение. Давай еще пройдем не быстренько. Погоди. мы строим то, что мы еще нельзя. сейчас тебе скажу, что четыре цифры. Все. Опа, да? Все? Она сломалась, ребят. Ее у нас больше нет в том виде, в каком она была. Ну что ж. И да. Сидит. О, нейрокопия иды разрушена. Вы можете привести иду в чувство, направив электроразвет в нервное светение на спине. Отнесите тут к мощному источнику электричества. И где же этот нейро? Источник электричества. Ударить током, чтобы. Пару минут поговорить. Сейчас у нас там помимо, идет гроза. И мне нужно ее наверх, да? Эх! Прости, да. Сейчас мы тебя чуть-чуть тут потолкаем вперед. Так, это можно снять? Куда она упала? Ида! да. Не падай! можно куда-нибудь туда присобачить нет и да нет банк так бежать туда что ли к ним так сюда может я присобачить можно Да ее собачьи то можно, ребята? В смысле, зачем я ее отпустила? А -а -ай! Бей в меня! Ну, давай, куда? Где она там сверкает? Молния. Да. Давайте, я ловлю. Сюда давай бей. Туда может он отвезти, смотрю. Он бьет туда, а не ко мне, не в меня. Бэмс. Бэмс. Бэмс. Бэмс. Бэмс. Мне кажется, туда внести ее, да? Там чаще всего бьет. Меня ничего не бьет. Да, надо все-таки туда я думаю идти, ребят. Что-то, мне кажется. Туда надо. Как наверх самой забраться, я что-то даже не представляю. Может сюда надо? Блин, а как на самый верх ее запустить, а? Так, видишь. Вот она с открытой грудью, ребят, в дождик. Ну простудится же, закоротит ее там где кашлять начнет. Ну какая же я? Не ухаживаю за ней никак. звуки были так, я тут внутри а, закрепите в вертикальном положении в центре клумба это что ли? Кумба. Какой в центре клуба? Разрушенная клумба. Это разрушенная клумба? Нет, это не разрушенная клумба. Ну, по-моему, разрушенная клумба, нет? Как ты ее так вертикально зацепить-то, а? звуки, они меня пугают. Какая клумба здесь разрушена? Расскажите мне. разрушены клумбы Но я не представляю куда какая здесь клумба разрушена и у меня нет активных действий это же не разрушенные клумбы смотрите По где-то в серединке должна быть. А, я застряла. По идее, должна быть вот эта, но я не вижу здесь ничего активного. Ну хорошая радь! Мне страшно. Кумба не разрушена. разрушенную клумбу все клумбы я посмотрела в вертикальном положении в центре разрушены клумбы разрушены клумбы в центре подождем Лист это сверху падало может и так как ему держать надо ну кто-то морет Пописано же разрушенная клумба. Ничего здесь активного нет, видишь? Тут раньше не было активного. Ничего. Так, ищем разрушенную клумбу, ребят. Просто ищем разрушенную клумбу. Целые так, смотрим, это тоже была целая клумба. И ничего нет, даже активного. Прости Я тебя... Ой, я вижу что-то, ребят Ой Предмет не подходит Почему нет? В смысле? Что случилось? Ч ⁇ тут Почему черный экран? Почему черный экран? Алло! Нет! Магия Вуду. Вуду пришел. Понятно. Почему черный экран? Саша! Саш, что значит черный экран? Вернуться, нет. Видишь белую точку на экране? What is it, блин? Загрузить игру. Как у нас хладрыга. В центре разрушены клумбы. Это же не у нас клумбы. Это же там клумбы. Так, а где? Вон он, вижу. У нас холодрека, у нас холодно. В смысле, да там внутри там там же этот провод ну я проводом пыталась Йошена Шенхарандис шан она ничего не сделала. То есть я взялась за провод и видишь, у меня черный экран получился. Ни того ни Может вот сюда ее? Как-нибудь? Такие разрушенные клумбы есть. Тут ее нельзя никуда пособачить. Паткаться на швелице будет нет. Добавлю новое задание Ну-ка запустим вертикальное положение в центре разрушенного клумба Вот в центре разрушенные клумбы Понимаешь ли какие? Вот эта клумба разрушена О, я вижу своего этого О, здесь можно закрепить иду так, еще раз, где она? А где Ида? Так, а вот теперь кабель надо найти. А, вот она висит, вижу. Вижу, висит Ида. Кабель только теперь надо найти. Тут он был? Он был рядом с большой, правильно? клумбой Вот он он кабель. Да я не ошибаюсь. Куда он идет? Вот он, он. А! Бьется током, однако. Так, что сюда? Как ее сюда? Ребят Меня только током, я сдохла? Походу, делал Да Я, походу, сдохла Куда присоединять? Кабель-то куда присоединять? Алло Так, когда его бьет током Надо отходить, походу, дела. вставлять да, этот долбанный кабеля а? ах опять не стукнул а, блин клинский! И, и, и, и, и. вот он провод вот она еда еще раз а, реанимите использовали электрический кабель. Хорошо, как же его только использовать-то подскажите мне. Есть пародий, куда вставить. И, а, меня током шундарахает, вы понимаете, нет? О! Блин! Брысь! Блин! Взялась! <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> вот дебилка, блин! Где он? Е! Че, ждем, пока ток придет, да, я так понимаю? Ну давай, давай, давай, Ида, реанимируйся. Пятница, живи! шефа ты здесь ты здесь и да и да здесь как себя чувствуешь странно Странно? как именно опиши Мне... это хорошо хорошо да только не выключайся смотри на меня. зачем и я тебе потом что произошло что произошло красиво дайте сделаю скрин это живое что здесь такое Стопки бумаг, стопки газет, стопки писем. Была Ида, вот так она встретила, видимо Марка, да? Три, пять, один, три. Смысл этой игры, ребят? В чем смысл этой игры? Не пойму. В чем смысл этой игры? Чем все закончилось? Кто он такой? Эннбиш. Ну, Че за бред? в шоке, честно! Я так понимаю, это русские делали, да? в чем смысл этой игры, расскажи я не могу понять я сижу сейчас, тупо смотрю в экран <coughs> я не могу понять чем закончилась данная игра детей почему разговаривал сам с собой как она взорвался зачем эти нужны откуда взял со сколько вопросов остались без ответов это бред а не игра это не зачем он ее реанимировал зачем он хотел ее реанимировать что он собирался ей потом рассказать и он что собирался с ней жить дальше в чем смысл данной игры Оставить после себя кучу вопросов, которые никогда не найдут ответа? Спасибо, что прошли эту игру. Спасибо, что играли. Спасибо, что смотрели. Ну, а с вами была Киса. Надеюсь, вы найдете эти ответы на все эти вопросы сами. Но ну, а если найдете, обязательно найдите меня и расскажите, что конкретно вы поняли. Я не поняла ничего. Ну и до новых встреч. Берегите кисок, лайкайте их, чтобы все кошки когда-нибудь стали кисками. Ну а все вопросы когда-нибудь нашли ответы. До новых встреч и пока-пока.